Assam aikum warahmat. Family, welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, we'll be reacting to insane UAE training camp episode 3 for Brother Habib. So stay tuned. We're gonna get started with that video just in a couple minutes. Welcome back guys, inshallah we're gonna get started with the video momentarily. And at the end of the video, I'll be sharing with you my observation and reaction. So please make sure you stay until the end. With that said, we're gonna get started with our video. Ассаламу алейкум. Какое число? Сегодня среда. Какое число? 14 октября. Осталось 10 дней набоя. Набоя наших братьев. Ребята в хорошей форме. Сейчас идет период уже сгонки веса. Диета и так далее. Напишите, оставьте свои комментарии, пожелания перед предстоящим боем, ребят, как скажем, смотивируйте их. Меня тоже снимай на камеру туре, ты лишние вопросы не задавай. И на замену я говорю, я контракт не нужен, он через сетку. Тогда я просто настроен был к пацаны же видели, я как зашел туда. Красотку ты завязал, да а какой планировал, вообще не просто Мирный, умный человек мирное время готовится к войне. Понял, да? А, запиши где-нибудь. Просто предчувствие было здесь. Хочешь, такое, что -то назревает. Не так, как и последствия. с кайфом. Сел бы я за эту ситуацию тоже. Посчитайтесь. Посчитайтесь. Посчитайтесь. Малый день шаг вперед. Выходи сюда. А -а -а. Должь, Идем да. до сюда, принимаем машины. В любом случае, я сам тоже могу подойти. Абпитальное подписание Малденевина Хайдула в Гарилане. <плодисменты> Подожди, подожди. По традиции, подожди. Поддержите, да чего напишем? Все, все, все, много не надо. Много не надо, много не надо. Все, можно. Все, можно. Может, тебя оставить? Подбоку. Да, да, честно говоря... Надираем ему перед своим вами спарингом, дал даже, даже. Он сейчас значит для меня нападать здесь. Тоже устраю теперь. Ощущения сейчас спаринга из-за чего попаду? Слушается и следующий шарик, пожалуйста. Мавлидин, сейчас у него бой будет. У него простой из -за ПФЛ за то, что они турниры не проводят. У него сейчас бой 27 ноября здесь, в Абу-Даби, на UAE Warriors. И потом, в начале следующего года, скорее всего, ПФЛ ему сделает бой. Ну, когда у них турниры будут. Я точно не знаю, когда у них турниры. Вроде бы говорят, в начале следующего года. О, что еще сказать? Зрелищный боец? Да, очень зрелищный бояться долгое время мы сегодня мы с самое главное стабильно что пахал и результат будет сейчас настроение понял адреналин кровь пошла у него по телу сколько лет ходил на бар да один от столько заходил один свет я не знаю вот так подеть сюда туда сюда зал сколько мимо понятно зал сколько ходил не зал тоже ходил брат. Ой-ой-ой. Wow. <laughs> Две-три ой, ой. схватки. Не принуждаешь. Между схваткой, между схваткой. Например, пять схваток есть. Два побороса. Один отдохнул еще два побороса. Потихоньку надо втягивающей режим. Понял, да? Так что без этого никак. <laughs> <laughs> <laughs> Healthy <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <sighs> <sighs> <laughs> Конечно боюсь, и вы с этой змеей боюсь, больше ничего не боюсь в этой жизни, это, это, брат, это не мое. Змея укусила, да? Нет, это хорошо, что он с Да, сиди, ее морда дошла, жеец. Я увидел ее. Стал, упал, стал, упал, стоп. Он больше под ногами as i said in the previous videos it's always nice to see them you know having fun because it brings that stress level down especially you know when you're you're preparing for fight and they got around 10 days left um and i guess this is uh, brother habib training the other fighters for other uh, leagues i think uh one of the brothers that he said they signed up with grina gorilla energy he's going to be fighting in abu dhabi under i think the abu dhabi warriors or something like that so that's outside of ufc how these guys start out with different leagues and then slowly work their way out to the ufc but it's always uh nice to watch these uh, videos I'm really really excited. excitedshallah 10 more days to go and we're gonna to be watching this fight and reacting to it as well uh too so if you guys like this one please don't forget to like comment share and subscribe and if you like me to react to any other videos please put in the comment section below as always guys thank you very much for all your love and support I hope you guys have yourself a wonderful day take care of yourself and your family and shaallah'll see you guys in the next video take care and rest